Здравствуйте, с вами Александр, сегодня 3 января, Калининград. Появились туристы в городе, люди гуря. Даже вот какая-то очередь в кассу. На то, чтобы посмотреть кораблик Это музей Мирового океана. А вы видите, сколько людей? Уже достроили шар, его так долго стеклили. Представляете, какая сложная конструкция? Там под этим шаром очень серьезный фундамент делали под него. Смотрите, просто... Сваи забивали больше 20 метров. Это впереди корабль «Витязь». С него измерили глубину Марианской впадины. Очень интересное судно. Если приедете в Халининград, рекомендую его посетить. Дальше за ним судно космической связи. Еще вот листочки кое-где есть. Трава зеленая. Музей Мирового океана – это отличное место. Особенно, если вы живете там, где нет кораблей, где нет моря. Здесь вы можете ознакомиться с очень интересными экспонатами. Смотрите, вот это, вот, например, глубоководный аппарат. Видите, такие, как клещи. Видимо, для того, чтобы на дне можно было что-то схватить. Это ничего не ржавеет, или сделано, сделано из такого металла хорошего. Вот такие вот штуковины тут есть интересные. Видите, сколько людей сегодня входит по кораблю. А это шлюпка с парусника Круженштерна. судно Косморад Пацаев. Видите, какая большая антенна на нем находится? Вот это разводной мост. Эта конструкция сверху сейчас, она была наверху. Остались, видите, троса висят. И некоторые по нему переходили на тот берег. Но это было очень опасно. В советские времена на этом месте был строительный магазин. Конечно, это место выглядело так, достаточно заброшенным. А сейчас здесь сделали такую красоту. Дальше, впереди, там стоит подводная лодка. Что? Смотрите, какой большой якорь. Он просто огромный. Вот какая-то штуковина. Типа градусы написаны. живописи графики Федора Конихова На улице достаточно прохладно, градуса 3-4 тепла, но люди гуляют. У нас вот вроде бы это не холодно, да, вот. 3 градуса, но холодно, руки у меня отмерзли уже камеру держать без перчаток потому что ветер какая интересная посудина впереди двухъярусный мост пролет у него поднимается вверх Вверху находятся два больших бетонных блока, которые опускаются и поднимают пролет моста. И под ним проходят корабли. А у немцев этот пролет просто отъезжал в сторону. Наши почему-то решили сделать так. Подняли на берег катера, а приголя так и не замерзла, потому что зимы нет. Впереди касса для того, чтобы посетить подводную лодку. Дизель-электрическая подводная лодка. Так, это режим работы музея. Может быть, это кому-то будет нужно. билет в автомате. Этот гидросамолет находился раньше на Балтийской косе. Потом военную базу там закрыли. Его самолет сохранился. И теперь мы можем его рассмотреть. Это гидросамолет. Он может садиться на воду. Можно сказать, что это лодка летающая. Интересный. Интересно, зачем он? Наверное, когда он садится или взлетает, для этого ему нужен такой хвост. Даже такой маленький, а когда подходишь, огромный самолет. Впереди там Штурман сидел. Это торпеды. Это маленькая, поменьше. Это, я так понимаю, торпедный аппарат, куда засовывают торпеду. если я не ошибаюсь конечно Но что это может быть еще ой а вот это смотрите что это такое маленькое сверхмалая подводная лодка тритон М два человека автономно семь с половиной часов на какую глубину она погружается? 40 метров Так что погулять здесь интересно. Обязательно посетите этот музей, но достаточно много времени вам понадобится. Очень много всего можно посетить. Это здание, военно-морской центр, самолет, подводная лодка, корабль космической связи, «Витязь», рыболовецкое судно. На территории музея несколько зданий, в которых очень много интересных экспонатов. Проводятся различные выставки. Полдня здесь точно можно провести. А если смотреть все, ну, наверное, целый день. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Александр.